День добрый! В эфире очередной выпуск научно технической программы «Иной контингент». И эта встреча у нас проходит в знаменательный день. 12 декабря 2018 год. Я запущу сейчас картину, которая позволит нам определить стиль нашего общения с нашим гостем. Это Сергей Сотник, Москва. Он системный интегратор. И тема, которая нас сегодня будет объединять, это немало-немного, как город, как событие. Событие, совместное бытие. Приветствую вас, Сергей. Приветствую всех. Здравствуйте. Наш... Э Неизбежный вопрос для разминки. Какая музыка будет звучать на Марсе? На Марсе будет звучать гармоничная музыка. Ну, я думаю так. И как люди будут договариваться о том, что для одного гармонично, что консонансно, что диссонансно. Ну, допустим, ну, эту тысячи есть, обитателей. Для этого есть универсальные принципы гармонии. вот И великие умы различных времен, в принципе, уже в нашей цивилизации их сформулировали. Принципы гармонии в музыке совершенно точно. Ну, не только в музыке, но и универсума. Если мы вспоминаем, допустим, законы гармонии Михаила Марутаева, вы примерно об этом говорите? Значит, с, к сожалению, с трудами Марутаева я не знаком, но... Сейчас э, принципом гармонии активно занимается такой ученый и их внедрением в жизнь. Э, э, такой ученый, как э, Сухонос, фамилия Сухонос, наш современник. Э, Сергей Сухонос, привет ему. Да, да. Сергей Суханос. Сергей Суханос, совершенно верно. Вот, э, он, значит, строит свою систему знаний. Вот, также э, другие люди этим занимались, есть, есть такая передача э, «Осознание знаний» Международного клуба ученых, вот. ее вел в свое время профессор Смирнов, и там тоже было несколько передач на эту тему, ну, в частности уже про гармонию в музыке, это связывалось с, с древнегреческой традицией построения амфитеатров, звучание там, э, вот, то есть и там сочеталась гармония музыки, гармония звука, сочеталась гармония архитектуры. То есть это все было в комплексе реализовано. Вот мы к этим принципам, я думаю, должны вернуться, но уже на другом уровне понимания. Более. Хорошо. Сергей, чтобы не затягивать эту фазу, а какие вы личные отношениях с музыкой тогда? Что такое музыка для вас лично? Музыка для меня это, прежде всего, средство гармонизации душевного состояния. То есть средство приведения души в гармоничное состояние. А город у нас сейчас, как известно, как раз источник дисгармонии, источник такого всяческого разлада. Ну, эту проблематизацию мы сейчас с вами будем разворачивать. Давайте послушаем небольшую э, цитату из позиции Виктора Вахштейна, да, заведующего кафедрой теоретической социологии и эпистемологии Российской Академии Госслужбы. То, как люди читают пространство телесно, как это влияет на их поведение, как это изменяет темп их перемещения, это сегодня интересует исследователей повседневного города. Сегодня же среди запросов горожан доминирует запрос на событийность, на качество среды. Прокомментируйте, пожалуйста, это заявление. То, что городская среда влияет на сознание человека, это совершенно однозначно. И не только городская, а вообще среда, в которой человек находится, естественно, влияет. Вот. Естественно, среда в значительной степени формирует человека. В значительной степени, да. Вот. Так, ну, Поскольку вы вызвались выступить сегодня оппонентом по одной из осей этого сложного многомерного семимерного пространства исследований, которое ведет программа Наконт, а именно по оси урбанизм и когнитивная архитектура, на экране вы видите, как она позиционируется в этом многомерном отображении то, соответственно, мы давайте с вами поступим так. Сейчас посмотрим несколько даже пару таких фрагментов. Так, Сергей, можете там что-то с видео отладить? Пошел у вас камера какие-то не лады выдает. Так, а я тем временем буду запускать наши видеоматериалы. Так, вам хорошо виден экран? Да-да. Ну вот, допустим, будет это такой фрагмент из будущего. Будущего города Абу-Даби. Что-то с видео у меня, к сожалению, не получается. Поправить. Так, это один из таких фрагментов. Давайте я приостановлю, чтобы средствами нашего зума перейти к следующему ролику. О, кажется, получилось. Так, ну вот, тем временем и вы отладились, да? Так, ну, у вас есть возможность следить? Как только я начинаю двигать мышкой... Нет, через какое-то время у меня опять видео. повышается. Сергей, вы с нами? Да, да, я с вами. Все отладилось? К сожалению, видео у меня так и не получилось. Отладь. Так, давайте тогда поступим так. Вы э, отключите видеокамеру и пусть будет у нас просто иконка. Хорошо. Она, видимо, э, видеотрансляция занимает слишком много у вас трафика. Так, пожалуйста. Соответственно, мы приняли вот такую высокую планку для старта. Две фактически цивилизации, две ментальности. Аравийский полуостров и Московская область. И та, и другая заверяют о своей устремленности в будущее и демонстрируют это конкретными шагами, разрабатывая проекты скоростного струнного транспорта под брендом SkyWay. Этого достаточно для того, чтобы говорить о нашей событийности, нарастающей событийности обитателей городов, таких мегаполисов? Или э, этого еще не хватает? Мы задаем этот вопрос нашему системному интегратору Сергею Сотнику. Я думаю, что... Этого все-таки недостаточно. Почему? Потому что на данный момент нужен, нужен переход. То есть каждый из нас хотел бы оказаться в будущем, да? И вот, может быть, прямо завтра, в полдень 22 века попасть. Но, как было сказано в фильме Гости из будущего. Год за годом своим ходом и доберетесь, то есть э, прямо завтра попасть в 22 век, например, мы не сможем. Соответственно, нужно, чтобы получить вот эту картинку будущего, которую вы показали, такую красивую очень, нужно разработать проект перехода, потому что я как человек, который занимается проектами, понимаю, что должен быть поэтапный переход, вот и картинки красивые, замечательные, да, но как мы к этому придем? Извините, только чтобы зрители, участники наши не путались, картинками вы что называете? Натурные съемки, которые ну... представляет, допустим, бренд Skyway со своего полигона, или ну, что это такое сегодня? Таким странным расплывчатым понятием картинки именуется. Хорошо, хорошо. Видео, трехмерная видеомодель, динамическая трехмерная видеомодель, значит, струнного транспорта, ну, скажем так, да. Вот, хотелось бы понять, поскольку я выступаю абонентом, хотелось бы понять, как от того, что мы имеем сейчас, мы вот, перейдем к этой вот к реализации такой э, трехмерной, ну, пока что модель. Вот, то что это же модель компьютерная, правильно? Ну, я не зря, я не оговорился, что это, были, были уже и фрагменты, и этого достаточно в Ютубе любой может пробить, прогуглить и сотни роликов, тысячи уже фактически натурных съемок. Рассмотреть. Но поскольку сегодня у нас тема именно такая сложная, урбанистика и когнитивная архитектура, то мы говорим о думающей да, архитектурной позиции, о осмысляющей, чего ради она вообще себя сегодня разворачивает или еще забывает, что ей надлежит так развернуться по отношению к человеку. Ну, не буду вас прерывать, тогда проблематизируйте, что же тогда мешает вот из нынешнего состояния перейти к этим горизонтам, которые наши зрители увидели в этих визуализациях? Что, на мой взгляд, мешает? Мешает разрозненность, расколотость общества, его индивидуализация и атомизация. Вот. И, соответственно, как следствие этого, как я понимаю, невозможность поставить перед собой серьезные задачи стратегического характера, действительно, амбициозные и очень масштабные задачи. Вот. Поскольку, ну, если в Дубаях там, ну, люди, в общем-то, там живут не, не, не бедные, да, там достаточно неплохо обеспеченные люди, и у них проблем там, ну, особенных нету, вот, они думают, легко думают о будущем, то у нас, к сожалению, очень сильное расслоение общества, очень, и вследствие этого, ну, каждый сам за себя, да, закон должен гласить, и как следствие этого переход к, к таким видам транспорта ну, невозможно первое, по причинам расколотости общества, второе, по причине того, что наша государственная машина, вот эта вот, которая сформирована, она ну, просто не способна на реализацию таких задач. Так, это симптомы, значит, вы называете. Вы назвали эту капсулизацию, атомизацию, и, соответственно, ну, одиночество в толпе фактически. Так. Следующие какие факторы вы отмечаете? Ну, хорошо, тогда назову так, системный кризис человечества. Так, так может быть будет более понятно. То есть кризис во всех областях, не только в нашей стране, а во всех областях, в экономической, экологической, политической, социальной, там, культурной и так далее. Так, тогда, пардон, по ходу, в концепции программы конт вы... Обнаружили достаточно развернутый анализ этого системного кризиса человечества? Ну, в какой-то степени. Какой степени. Потому что я там не увидел, к сожалению. Я еще, кроме 1С, я занимаюсь уже где-то лет 8-9 системой знаний, которая называется «Концепция общественной безопасности». Вот. И это, эта система знаний рассказывает о глобальном управлении, о том, что есть эти системы, сообщества, да, которое осуществляет управление над народом с народами планеты Земля как объектом глобально в целом. Вот. Ну, вот о кобе эти... мы сейчас, извините, Сергей, не будем да, отклоняться хорошо, от темы. Хорошо. В общем, это не в их интересах, скажем так. То есть, и... э, в концепции э, комплексной безопасности в той самой оси, которая в радуге и на конте присутствует, вы и этого не обнаружили. Так ли это? То есть э, в этой радуге есть самостоятельная, э, очень важная ось под названием комплексная безопасность. Комплексная безопасность. Да. Вот. И вы заявляете, что КОП и вот эта вот, условно-лимонная ось комплексной безопасности – это не одно и то же, да? Ни одной тоже нет. Потому Прекрасно. что здесь Значит, говорится мы именно Хорошо. о других прикладных областях. ну, Медицина, э, прогнозирование сейсмика, а именно управление э, массовым сознанием, управление сознанием общества, этого я тут не увидел. То есть вот. превентивная защита, это еще не подпадает под ваши... Ну, может быть, у вас такая другая немножко терминология, может быть, я не понял и поэтому не увидел. Возможно, я допускаю это. Ну, в любом случае, вы понимаете, что здесь никаких э, ссылок на, значит, всемирные правительства и прочие, да, вот эти э, темные силы здесь, конечно, не допускается. Ну, хорошо, не допускается. Хотя бы по говоря, той причине, важно. что один из одним из табу иноконта является отсутствующих не обсуждать. А обсуждать только лишь то, на что конкретно его хорошо. участники хорошо. этого процесса способны лично влиять. Хорошо. Прекрасно. Так, тогда я возвращаю дальше этот наш ряд. Так, пожалуйста, и что мы еще с вами... Обсуждаем. Сейчас мне надо кое-что пролеснуть. Вы говорите, извините, здесь материал немножко из другой, из другого контекста. Так, значит, системный кризис человечества – это вот, собственно, то, что сегодня разворачивается как на мезансцене в каждом из поселений, в каждом из городов, да? Да. Так. Городов, стран, там общностей, ну, обществ. Ну хорошо, вы мыслите глобально и действуете локально, я так полагаю. И что же в данном случае предлагает ваша вообще команда, школа? В целом, ответьте, пожалуйста, вы герой-одиночка, вы индивидуальный исследователь или у вас Нет, есть... Я бы так не сказал. Значит, что предлагают сторонники, да, вот это, так сказать, мировоззренческие сторонники? Они предлагают изменение информационного состояния общества, да, а затем его преображение. И, конечно же, прежде всего, нравственное преображение общества. Вот. Так, ну, девиз многовековой. Так. Так. А да. Что, да но для того чтобы его реализовать, для делать. того чтобы реализовать, нужно, чтобы массы, массы, общественные массы, овладели знаниями об управлении. Вот. Что такое управление, для вас? Управление управление для меня. значит Управление это достаточно сложное понятие, но в концепции общественной безопасности входит, входит достаточно общая теория управления со своим терминологическим аппаратом, вот, который показывает, объясняет, как, какими способами, методами осуществляется управление сознанием общества. Соответственно, для того, чтобы перейти к реализации вот таких масштабных проектов, нужно это управление взять на себя. На себя. Так, вот рука так и тянется найти фрагмент из знаменитого э, советского фильма Гайдаевского, да, «Кавказской пленницы» и того самого управленца, который под героический ЦОП-ЦОБЭ ЭГЕГЕЙ -э -э -э Халегали гонит ворота стада баранов. Вы об этом идеале говорите, управленцы? Так это вы как раз об антиидеале говорите. Это вы говорите... Но это как... же моногер. Это же вообще тот образ, который фактически полвека назад предвещал то, что будет разворачиваться на этой, мягко говоря, грешной земле. Да. Ну вот тогда, тогда я выразился так, что вот это стадо, как вы говорите, стадо баранов, его чтобы оно перестало быть баранами и вышло из-под управления этого манагера. Там, или как там, или вот. И обрело самоуправление. Вот. Соответственно, в применительной концепции конта это самоуправление в автономных поселениях. Да, например, хотя бы. Вот. Yeah. Вот, вкратце. <свят Mayor> Будете реализовать эту мысль? Давайте немножко разовьем. Да. А для этого... да. а для Это критический этого... вопрос, наводящий. Скажите, пожалуйста, ну, вопрос на понимание, как вы разобрались в том, каковы принципы тогда такой самоорганизации в автономиях? Какая роль там отводится так называемому так воспроизводству смыслов? Ну смыслов должна отводиться ключевая роль. Ключевая роль главная, потому что если смыслы утеряны, то остальное, остальное тоже обрушится. То есть мы рассматриваем смысл как базовый ресурс, гарантирующий жизнеспособность да, этого социального организма. А. Ну, прекрасно. Хорошо, что мы в этом сходимся. Остальное все приложится, говорили, да, еще наши предки? Так, <смех> и тогда какими же вы владеете, коллеги, э, средствами, приемами, технологиями для того, чтобы запустить этот э, процесс самовоспроизводства смыслов? В частности, вот э, вы претендуете на масштаб анализа и, видимо, проектирования городов, вот в этой связи, какие ну, же у вас заделы есть? Я, я лично не претендую пока на масштаб проектирования городов. Я скромно хотел бы внести свой вклад, поучаствовать в разработке да, моделей городов будущего. Ну, Хороших заявка. Да, воспроизводство смыслов, какой внести задел? Ну, прежде всего, прежде всего, человек должен научат, научиться то есть научиться различать смыслы, научиться различать смысловые смысловые блоки да, и понимать, кто и зачем эти смысловые блоки внедряет и куда они ведут. Потому что, допустим, те же войны или какие-то конфликты, они начинаются сначала с того, что в головах создаются противоборствующие идеи, там некие принципы закладываются, и потом возникает потом уже горячая война. Вот. Соответственно, человек должен понимать, кто, какие смыслы, зачем владеть. То есть человек должен овладеть, овладеть наукой, практикой, практикой, теорией, практикой оперирование смыслами. Да? То есть он должен легко и свободно чувствовать себя в идейном поле, в поле информации. Так вот, я бы чтобы им никто не мог манипулировать, чтобы он ни в чьих руках не стал марионеткой и куклой. Вот. Так, так. Ну, вот я даю вам тогда на экран одну из э, моделей, метафор, которыми участники программы Иноконт э, пользуются, когда заходит сущностный разговор, что есть смысл. Вам знакома эта модель? Она видна вам сейчас? Да, модель видна. Так. Помочь, подсказать? Подскажите. Потому что Итак, здесь... неразрывное единство, соответственно, дихотомия, да? Каждая персона, каждая личность обладает собственным жизненным набором идеалов, ценностей, хотений, устремлений, амбиций. То, что в этой метафоричной линзе и ньян у нас условно относится к черному полю. И, соответственно, неразрывное единство этих мотивов в идеальное сбалансированной гармоничной личности означает опыт соответствующий, то есть набор навыков, технологий, способностей в том числе и способности преобразования мира, то, что называется техне, культуры вообще преобразования. Но это лишь базис. Это то, что мы, условно говоря, как срез снимаем в настоящем, который наследует прошлое. Когда же мы заглядываем в будущее, нас интересуют зародыши. Вот они, эти зерна новых образов, которые э, возникают на почве богатых мотивов этой личности, равно как и э, тот, кто обладает соответствующими навыками, способностями, то бишь э, интегрально мы их называем опытами, тот, и, э, и по жизни мы это наблюдаем, он-то как раз и несет в мир новые значимости то есть новые зачатки новых идеалов, ценностей, устремлений. И вот эти зерна, они не могут в целостном развитии существовать врозь. Для этого запускается или не запускается, это уже зависит от социокультурного контекста, от здоровости того, что вы называете... Системные, значит, состояние человечества, запускается вот так называемая струна, которая, как на колки, наматывается на эти зерна, и от того, какую э, тонику, какой обертон имеет эта струна, зависит вообще э, какую значимость, какой смысл привносит эта персона в свое окружение. Вот здесь как раз-то и возникает понятие события. События э, не разрозненных каких-то атомов, а именно как взаимодополняющих друг друга гармоник личностей в широком, в высоком значении этого слова. И, будучи уже э, заявленными, оформленными в виде работоспособной модели эти новые смыслы и обретают формат проекта проект это и есть манифестация нового смысла вот что означает это метафора которая изящно и вакунично представлена на этом слайде помогает это отличать Наличие смысла, от отсутствия смысла, о которых вы сейчас, вот, предваряя наш этот сюжет, говорили. Помогает, да. То есть вы как бы говорите о ростках нового мира в лесах. Так, извините, здесь вмешался какой-то... Это у вас звук пошел в кадр? Нет, как, какой звук? А что за звук? Откуда-то у нас появился... А, извиняюсь, это у нас вклинился непредвиденный сюжет. Так, все, извиняюсь, что прервал. Продолжайте, пожалуйста. Ну, в общем-то, правильно вы говорите, да. То есть появляются люди, которые способны создавать новые смыслы и эти смыслы распространять на других людей, которые объединяются вокруг. них, да? вот. Но нужно понимать, куда эти смыслы ведут. То есть нужно откуда появился этот человек, вот откуда взялся этот носитель смыслов, да? Потому что заранее новые смыслы, предсказать последствия внедрения новых смыслов в жизнь, достаточно сложно. Нужно очень серьезно над этим размышлять. Ну, мы для того и существуем, чтобы делать это, не просто серьезным, но и конструктивным. Что да. да? вот, вот, да. возвращаться в рамки нашей беседы? Значит, Сейчас, секундочку. Можно, можно еще закончить. Да значит, вот новые смыслы нес Гитлер, новые смыслы нес Эйнштейн. Там, да? То есть новые смыслы нес Никола Тесла, там, Менделеев и так далее. То есть разные люди могут нести новые смыслы. И, и те смыслы, которые они несут, могут переводить к разным последствиям. Понимаете? Вот, я поясню свою мысль. Поэтому ну, человек должен уметь разбираться. И, да, опускаясь да. до роли личности да. в истории, но мы говорим о чем? Мы говорим о городе как многообразии непохожих. Сергей? Многообразие непохожих, вы ну, подразумеваете, единство многообразия непохожих, да? То есть это как раз и есть гармония, объединение разнородных элементов в одно целое. Да? Вот, скажите, скажите а вот в вашем идеале, опять же, музыкальная метафора у нас очень в ходу, вы на конте. Значит, город – это вообще какому жанру музыкального исполнения соответствует? Ну, город – это, наверное, симфония, то есть это как раз действительно совместное звучание многих разных инструментов. Прошу внимательно, значит, я сказал не музыкального произведения, а исполнительства. Жанр, да. Жанр, да? Жанр исполнительства какой? Это что? Это э, город-бенефис э, бенефис одного актера, одного лидера? Или это, условно говоря, квартет типа Beatles, где каждый гений? Или же это э, что-то еще не раскрытое, как потенциал? Uh, ну, uh, я бы сказал, что город – это единство одноразнородных элементов, то есть uh, некий комплекс, вот оркестр, да, можно сказать, там, да. Так, симфонический оркестр. Значит, есть некий мэтр, есть некий дирижер, который за исполнителей сам определяет вообще, извините, всю... Тектонику, весь драматизм и прочее, значит, это в исполнении. Вы ä, призываете... Ну, не совсем. Испанкоти? Нет, наверное, наверное, вы правы, что это пока еще, не, ну, может быть, неизвестный жанр. То есть пока мы... Э, э, рождать коллективный смысл в музыке, вот, к, обычно сочиняет мелодию композитора, потом ее исполняет исполнитель, да? Вот, А так, чтобы вместе мы сочиняли мелодию и потом ее вместе исполняли, вот такого пока еще, наверное, нет. Давайте и вот подскажу. Это... Все же метафора джемсейшена ближе к тому, что вы пытаетесь сформулировать? Джемсейшен, я, к сожалению, не знаком с этим жанром. Итак, джазовая традиция джемсейшена. Собираются заведомые мастера. То есть э, джазовый минимум для них по определению пройден. Каждый со своим инструментом, каждый со своей богатейшей историей, со своей аудиторией, да, со своими фанатами и так далее. Но на этой площадке они не выступают как э, на бенефисе. Они встречаются для того, чтобы проявить внимание, интерес к инициативе друг друга. И вот, допустим, садится за тот же рояль Стивиландер и запускает свою стартовую затравочную тему. Да? Его подхватывает, допустим, Брайан Мэй, который подхватив тональность, настроение этого затравщика, начинает разгонять уже на своих инструментах эту идею. Включается Пол Маккартни там со своими да, способностями в эту. И так далее. Вот они прибывают, прибывают, каждый со своим инструментом. Он виртуоз, он исполнитель суперкласса. Но мы не Следим за тем, как каждый из них, извините, выпендрится на виду у всех. Они э, ловят кайф, они получают удовольствие именно от того, что они умеют услышать инициативу друг друга и вывести ее на новые высоты. И тогда, если эта среда не имеет границ, то есть на эту площадку могут подниматься зрители со своими ли инструментами или подхваченными на этой площадке, включаться туда, то есть будет обновляться состав исполнителей, то вы представляете, как далеко может зайти эта импровизация? Все уже забудут про первые аккорды да? того же Стилландера на старте. И будут идти сутки, будут идти недели, месяца, годы, десятилетия, столетия. И этому процессу нет конца и края. Вот он, идеальный образ вообще интеллектуального джемсейшена, в котором уже не инструменты под названием рояли, там, э, соответственно, саксофоны, бас-гитары и прочее, а математики, философы, биологи, астрофизики, архитекторы – Социологи, педагоги, историки и так далее, каждый находит в себе свое место и растет не благодаря тому, что отпихивает своих предшественников и постоянно выставляет эти так называемые межпредметные барьеры, а опирается на их достижения и благодаря этому, вставая на плечи гигантов, смотрит гораздо дальше. Коллега, мы об этом да, я с вами полностью согласен, я слушаю и ну, вот то, что вы просто немножко другими словами называете, но описали все достаточно верно, да, это именно тот самый идеальный образ, образ сотворчества, сотрудничества и, ну, так сказать, образ новых, способа новых достижений, объединяющий усилия разных людей в одно целое, ну, Постоянно это то, о чем мечтали наши предки, но не знали, как это воплотить. Да, я с вами полностью согласен. Так, будем ли мы останавливаться сейчас на той иллюстрации, которая на экране? Очень соблазн большой, конечно, вас было бы попросить ее прокомментировать. И у нас сегодня эфир, ну, рекордно превышает наши традиции. Вот. Здесь я бы скорее, действительно... Предложил вам выбрать. Вот есть соблазн прокомментировать то, что здесь, или мы все же будем завершать наш ну, разговор? Мне больше хотелось прокомментировать. Огромное спасибо, что позволили мне поучаствовать в вашей программе. Но у меня, к сожалению, еще дальше еще запланирована одна конференция. Вот. Если бы мы могли как-то отдельно еще вот, на для этого да. существует э, круглосуточная 24 на 7 и э, еще там на какое число, да, нужно умножить. Площадка, среда, программы иной контингент, где ни на минуту не прекращается бурлящая мысль. знаете? Хорошо. Вот. И Для это, естественно, э, адресуется приглашение э, ко всем, всем участникам этого значит, зрителям э, и тем, кто будет э, комментировать эту нашу беседу. Вот. Потому что, видите, мы сейчас приближаемся к многоточию, после которого, естественно, нужно уже обсуждать, а какими же методами, какими же стилистическими приемами э, уже сегодня могут наши э, там, соотечественники, наши современники э, начать хотя бы экспериментировать для того, чтобы в некотором хотя бы приближении подойти к образу вот этого вот инновационного дземсейшена. Ну, это, это, возможно, тема для следующей программы. Так, то есть вы будете к ней готовиться и уже как оппонент будете выступать. Сделайте заявку. Подумать, потому что это достаточно уже о методах, если говорить, это уже достаточно тема, требующая более серьезной подготовки, подготовки в психологии, в социологии, в, именно в практике объединения людей и в методологии объединения людей, потому что, ну, возможно, что я и вот в этих областях так, такой глубоким опытом и знаниями не обладаю, поэтому... Ну, это очень серьезная будет тогда заявка. Либо надо каких-то еще экспертов тоже при, при подключить. К... Ну, вот видите, инстинкт, да, mba Сразу же нужно привлекать экспертов. А я ну, вам, ну, как участник, Ладно, рядовой участник программы «Иной контингент», показываю модель, по которой ежедневно э, в Инноконте идут сессии проектно-игрового театра где, собственно, без избыточного, ненужного, извините, умничения, э, значит, и теоретизирования, тем более с привлечением каких-то там табельных экспертов, идет реальный процесс и проектирования смыслов, и, соответственно, выстраивания из них сценарных образов, обратите внимание на эту пирамиду, слева, внизу, и э, их... Компоновка, э, верификация, примерка к так называемым сценарным планам, которые дают право последующим говорить уже о стратегемах. И на основе таких стратегий уже запускать на апробацию различные версии проектных заданий, технических заданий. А вот эти уже завершающие этот цикл, так называемые стартапы, проекты, и становится результатом подобных, ну в том числе методологических, проектно-игровых вот, этюдов. Поэтому, если вы намереваетесь, и я благодарю вас за такую смелость, готовность выступить оппонентом на следующем одном из эфиров, о которых мы, видимо, известим потом наших зрителей и слушателей, то welcome! Входите в этот процесс, приходите на репетиции этого проектного театра и осваивайте это методом погружения. Хорошо, благодарю за приглашение, благодарю за возможность участия в вашей программе, ну, в какой-то мере, может быть, в вашем проекте будущем. Благодарю. Вот. Ну что ж, тогда мы на этом наш сегодняшний экзерсис на тему «Радуга и наконт Город как совокупность событий» завершаем. Еще раз благодарим Сергея Сотника. И с вами был Назым Сайхулин, координатор Международной научно-креативной программы «Иной контингент». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пожалуйста, активно обсуждайте, рекомендуйте своему окружению. Мы всегда остаемся с вами, мы работаем для вас, и мы стараемся соответствовать вызовам будущего. Всего доброго. Всего доброго.